Десять А вы потом скажете, что я так, что я. Раз, два, три. Я не попил. Видели, какой я здоровый, еще я сделал 10 пристаней. Это нелегко. Десять пристане. Вы сделаете 10 пристаней после вот таких этих. Это нелегко. Так что вот. Всем привет, с вами я, Атилет, и мой новый проект «Эксперименты против экспериментов». Скажите вы, что это «Эксперименты против экспериментов»? Нужно тут логично думать перед тем, как спрашивать. Я вам сейчас объясню. Это мы будем сейчас соревноваться с другом, кто быстрее съест бургер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 о страховании жизни и чтобы вы страховали себя и близких давайте и вот и вот наш бургер мой вот такой помятый я у него ничего он такой себе забрал ну ладно мы снимаем кто быстрее кто быстрее съест тому задание какое-нибудь придумаем задание а пока что вы до конца, смотрите, не переключайте, давайте. И вот мы стартуем, давайте, кушаем. Пит, ну Давай. Бит, я опережаю, я выиграю. Вкусно? Да. да. Вкусно. Ну и это, этот бургер не по не партеру взяли, а чисто для съемки на свои деньги купили, да? да. Чисто. Ей надо было чек сохранить и показать. Ну? У нас нет чек. Мм. Ну что, рассказывай, что? Что? Вкусный бургер? Мясо вкусное. Что хочешь выполнять задание? Нет, Я выиграю, что? Ты болтаешь? А я ем. Еще раз напомню, кто, давай кто проиграет, тот это, тот выполняет задание. Давай, давай. давай. давай. hours later. Все, ну, эй, <с подожди меня, я не могу уволиться. Да. У нас несколько. Ой, меня? <голов> давай. Ну, давай. Давай. Я не хочу упомнить здесь. Задание я не хочу упомнить. Какое бы задание тебе придумали? Это мы придумаем. Главное я. Главное ты не ешь пока, я съем потом. Ловчая люба. Давай поповытаемуешь. Давай. Как у тебя живет? Нормально. Ну нормально. У тебя палец. Что ты утром кушал? Я не помню, что я кушал. А куда? Да ты мне зуб заговариваешь. А куда? После съемки пойдешь. Дом, домой. Ответ <свят> <свят> домой, вовремя. Домой пойду. Буду спать. А ты? А я с чёрным. Ну... Ну чё будешь? Говори! Никого-то я говорю. Что буду делать? Пойду домой. Расскажи, что будешь с утра до вечера делать? Расскажи. Проснусь. Не спеша. Буду. И поем чего-нибудь там дома. Угу. Пообедаю. Угу. Полежу. Эй! Я пошел, взял да. Мне один раз только Мне должен. И кто выиграл? Кто выиграл? Не знаю Я ты в да, положил? Там надо на съемку посмотреть Вкусно? Вкусно, да? И мы поболтаем хорошо И я выпил ладно кто выиграл это ты потому что давайте выигрыш таким этому потому что он первее меня это вот такую эту сделал и мне дал чтобы его обогнать мне пришлось бы не знаю сколько минут ему ждать чтоб я съел, а так он меня подождал и не доедал свой последний кусок. Так что давай, ты мне даешь задание, а я буду выполнять. Давай. Хорошо. На микрофон тебе. Какое бы задание придумать? А? Любое. Любое прям? Прям любое. Любое, но не экстремальное. Не экстремальное? Так. Ну, ладно. Я попробую. О, отжимания? А, приседания? Сколько? Десять раз. Десять раз. Десять приседаний до конца. Десять приседаний. А вы потом скажете, что я, так? Что я? Раз. Два. Три. три. Четыре. До конца, до конца. До конца. Считайте. 6, 7, 8, 9, 10. Вот все, здесь легко я. Я же сказал, что легко я сделаю. Легко я сделаю. За это мне лайк давайте. И вот мы закончили. К сожалению, тут моего друга нету, а мой друг снимает за камерой. Из-за этого его нету и вот еще знаете что мы забыли акаста может ну, вот, вот мы что забыли мы купили воду и не, поп не попили акаста он чуть-чуть попил а я не попил видели какой я здоровый еще я сделал 10 пристань это нелегко 10 пристань вы сделаете 10 пристань после вот таких этих это нелегко. Так что вот, давайте будем с вами прощаться. А будем с вами как прощаться? Будем с вами, наверное, прощаться до следующих недель. Потому что этот эксперимент пока что это первый выпуск, а второй выпуск уже на следующей неделе выйдет. Так что давайте мы не... Я не буду с вами прощаться, я еще буду делать для вас контент и все. Давайте. А я с вами. А я вам желаю всем удачи и всем пока.